Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в это воскресенье, 14 марта, предстоят выборы президента Российской Федерации. И сегодня я, как действующий глава государства, обязан обратиться к вам, чтобы сказать о значимости этого события. Прямые выборы... Одно из самых главных достижений демократии. И результаты этих выборов окажут самое непосредственное влияние на развитие России. Демократические процедуры формирования власти становятся у нас привычными. Однако это не должно привести к снижению значимости этих событий в общественном сознании. Давайте только на секунду представим, что будет со страной, в которой не сформированы высшие органы управления. Именно поэтому голос каждого из нас имеет огромное значение. Считаю необходимым подчеркнуть, только поддержка граждан позволит определить курс страны на годы вперед позволит сделать ответственные шаги по развитию экономики и улучшению качества жизни людей. Только ваша поддержка придаст будущему президенту России уверенность в своих силах. Участие в выборах – это уникальное право влиять на ход событий в своем Отечестве. Между избирателями и кандидатами на должность главы государства нет никаких промежуточных звеньев. В соответствии с Конституцией граждане России непосредственно, то есть лично, выбирают депутатский корпус, руководителей своих городов и поселков, губернаторов и 14 марта президента страны. Это крайне важно для всех нас для будущего России».